Всем привет! Я здесь недавно начал изучать 3GS и наткнулся на вот такую вот замечательную вещь, мини-игру, написанную на 3GS. Она мне очень понравилась, я решил сделать нечто подобное на CSS самолет он трехмерный это сделано все на чистом CSS без единой строчки JavaScript это все работает желательно чтобы вы уже немножко знали как работают анимации в CSS но я вкратце объясню какие-то базовые вещи вот так вот выглядит HTML файл а в нем есть только класс в рапе, в котором будет содержаться весь контент, заголовок. И также у меня есть три CSS файла. Первый файл ставил CSS, в нем будут самые общие стили для всех элементов. И также в него я импортирую два файла. Это просто для удобства, чтобы не было лапжи кода. Файл JET CSS. Предварительно я сделал кастомные переменные, в которых получил ширину и высоту. Это также просто для удобства. И файл Controls.css, в котором будут описаны элементы управления самолетом. Он нам позже пригодится. Это все опять же для удобства. Здесь body боди Display Flex. Просто самые базовые параметры. И в рапе выровнен ровно по центру экрана. Итак, первым делом предлагаю создать сначала сам самолет, его 3D-модель, а потом уже делать всякие элементы управления, украшения и так далее. Создадим просто 3D-коробку. Сам джет – это наш самолет. Это самый главный родительский контейнер jet body это уже элемент внутри которого мы будем размещать наш фюзеляж крылья и это все будет расти от jet body сам jet нам нужно для того чтобы задать перспективу далее давайте добавим сначала четыре базовых стороны вперед назад вверх вниз лево вправо ну, 6 сторон сначала задам общий класс side, то есть сторона. Потом уже для каждого добавлю дополнительный класс, который будет определять его положение. Сдадим название. Как вы уже поняли, каждая сторона – это левая, правая, Задняя – передняя, верхняя – нижняя. И еще давайте я для удобства временно для каждой стороны задам ей имя, чтобы мы могли их отличать. Вот стороны появились. Дальше переходим в CSS для оформления. Первым делом зададим классы для нашего самолета Jet. Я его сделаю абсолютно позиционированным и размещу его ровно по центру. Также задам ему ширину и ее высоту. Здесь пригодятся кастомные переменные. Они еще не раз будут переиспользоваться в коде, поэтому это очень удобно. Для того, чтобы ее объявить, нужно написать ключевое слово var, и тем самым эта запись равнозначна тому, если бы мы здесь указали высота 100 пикселей. 3D пространство я задам чуть позже. Далее обратимся к дочернему элементу. Jet-body, внутри которого у нас будут располагаться крылья, хвост, фюзеляж и все дела. А задам ему также ширину и высоту, которую он у меня будет наследовать от родителя. Так, и далее мне нужно обратиться ко всем общим свойствам жет-сайт. Сначала я им задам общие стили, а потом уже буду отдельно позиционировать каждую вещь я их сделаю также абсолютно позиционированными джет будет пожалуй можно даже сделать position relative они теперь будут позиционироваться внутри своего родителя также я им задам ширину и высоту ширина будет равна опять же вот это параметру, можно задать просто наследовать, а высоту задам половину от ширины 50 пикселей так, задам рамки, чтобы мы могли хоть что-то видеть и также можно задать бэкграунд для красоты задам градиент это угол наклона градиента и два цвета, черный и серый. Где-то я ошибся. Отлично. Теперь нам нужно сделать этот элемент трехмерным. Давайте сначала просто попробую написать. Кстати, я думаю, вы поняли, что все элементы друг на друга наслоились, так как они абсолютно позиционированы и все не слились в одну точку. У них отчет идет с верхнего левого угла родителя. Поэтому они все наложились друг на друга и мы видим последний элемент, который у нас идет в разметке. Давайте попробуем сначала теперь первый элемент подвинуть к нам на себя. Для этого нужно задать перспективу. Делается это при помощи свойства Perspective, оно задает 3D пространство для элементов, ему задается числовое значение, я это оставлю опять же на глазок, потому что это расстояние, как бы сказать, от камеры, у меня есть в закладках очень хороший сайт, ссылки я приложу в описании просто чтобы здесь все не читать вам вы это сами прочтете, ознакомитесь но если кратко, то перспектива это то, как близко объект находится от глаза или удаляется чем у нас будет число меньше тем он будет ближе к глазу чем больше, тем он будет удаляться от нас это более наглядно будет в примере с кодом пока что ничего не заметно нам нужно также Задать свойство для дочернего элемента preserve 3D. Это расположит дочерний элемент в трехмерном пространстве. А по умолчанию элементы плоские, но если мы ему укажем это свойство, то они станут частью 3D пространства. До сих пор ничего не видно, но элементы уже стали трехмерными. Теперь давайте обратимся к элементу Front, нашей передней стороне, и попробуем ее выдвинуть вперед. Сейчас элемент у нас находится как бы все в центре и в одной кучке. При помощи свойства Translate Z мы подвинем ось вот этого переднего элемента, и он у нас выйдет на экран, ближе всех к зрителю, кажется. Потом мы подвинем блок Back, и он настанет станет сзади нашего элемента. Делается это для этого элемента проще, чем для всех остальных, так как мы у него меняем всего лишь только один параметр, это Translate Z. То есть 3D ось. Подвинем его на 50 пикселей на экран. Видите, элемент уже можно приближать и удалять. Это не то же самое, что и Scale, а сейчас я об этом чуть более подробно покажу. Давайте добавлю Border, чтобы было более отчетливо видно границы. Еще плохо видно, поэтому давайте я поверну наш фюзеляж при помощи того же свойства Transform, только здесь понадобится Rotate. Rotate по оси Y. Разверну его на 60 градусов. И посмотрите, у нас уже трехмерное пространство. Это точка по умолчанию, это то, как мы отодвинули элемент вперед. А свойство Translate Z может иметь, так же, как и все другие свойства Translate, положительное и отрицательное значение. 50 пикселей хватит. И аналогично я сделаю также для задней стороны. Только мы ее двигаем в обратную сторону. Но так как у нас м, самолет наш будет э, длиннее, у нас будет по бокам не 100 пикселей, как сейчас. То есть вот точка 0, сюда 50, и в эту сторону 50 равняется 100 пикселей. Если бы мы хотели сделать 3D-куб, то этого было бы достаточно. Но только я хочу сделать длину фюзеляжа в 200 пикселей, я отодвину заднюю часть самолета на 150 пикселей. Таким вот образом. Вот Представьте, здесь сейчас будет левая сторона, здесь сейчас будет правая сторона. Таким вот образом, аналогично это делается для всех сторон самолета. Я, наверное, сейчас поставлю видео немножко на ускоренную перемотку, потому что это очень долго и муторно для всего этого задавать. А плюс, как бонус, я сейчас вам покажу маленький скрипт, который написал просто для удобства. Он ни на что не влияет. Это для того, чтобы не нужно было вот так вот вручную вертеть и смотреть, попали вы в это или не попали. Для того, чтобы скрипт более корректно работал, я также указал у нас по умолчанию поворот по оси Y, по X и Z. Эти данные я просто передаю в скрипт и с этого начинается точка отсчета. Все это можно сделать вручную, просто, как видите, вот так вот данные менять, подгонять это неудобно. Скрипт я в конце видео закомментирую, так как он ни на что не влияет. Это лишь дает удобство. Управление осуществляется на кнопке V, S, A, Это аналогично тому, что если бы мы так вот классы перещелкивали. Также на клавишу Q и на клавишу E происходит вот такой вот поворот. Но все как обычно в играх. Урок не про JavaScript, я не буду останавливаться на нем, но он очень простой. Мы просто получаем значение кнопок и вешаем на них события. И еще раз быстро покажу на примере левой и правой стороны, как это работает. А далее я просто немножко ускорил видео и сделаю это для остальных сторон, потому что принцип один и тот же. Сначала сдаем для левой и правой стороны ширину. Оно у нас двое больше, поэтому будет 200 пикселей. И теперь а вот можно посмотреть, как они вытянулись. Теперь для левой стороны мы зададим свое собственное положение. Это будет все делаться только при помощи свойства Transform. Сначала повернем элемент. А здесь, кстати, важно в данном случае порядок ARTAITATE должен перед транслейтом. А сначала мы повернем по оси Y на 90 градусов. Далее при помощи Translate X мы его подвинем по оси X. Подвинем его на 50 пикселей. Вот это уже что-то похожее но он стал у нас на место правого а для этого нам нужно по оси Z его сдвинуть а я приложу подробные ссылки со схемами где там наглядно объяснено но лично мне быстрее доходит через руки лучше один раз вот так попробовать потыкать покрутить и намного быстрее и понятнее чем эти схемы читать а вот Левый блок у нас на своем месте. Делаем аналогичное для правого блока. Тут почти все то же самое, только в другую сторону все двигаем. Так, если не ошибаюсь, сейчас все заработает. А, ошибся. Rotate Y90 TranslateX. А, ой, Z я не в ту сторону подвинул смотрите коробка готова а теперь осталось сделать вверх и низ и физляж будет готов Чтобы сэкономить ваше время, я уже написал разметку. Здесь я объявляю хост. можете заметить, у всех общий класс JetSide. А, ну, здесь модификатор Tail, крыло. А здесь элемент крыло и модификатор левое крыло и правое крыло. А вот это вот, это символ Unicode. Это я просто в поиске ввел звездочка Unicode. И таким образом у меня на крыльях появится звезда. Сейчас не видно, нужно спозиционировать элемент. Также шасси. Оно у меня будет состоять из трех колесиков. Переднее колесико, левое колесико и заднее колесико. Давайте далее перейдем в разметку. Разместим крылья. Здесь все абсолютно аналогично тому, как мы делали для левой и правой стороны. Только ширину я задам не 200, а 150 пикселей. Также задам красный цвет для звезд на крыльях. А, вот они уже появились. И дальше просто позиционируем левое крыло и правое. Также для красоты предлагаю задать крыльям скругление. Как видите, у нас звезды все прижаты к левому краю. Можно выровнять их по-разному. Например, задать textaline right для правого крыла. Но я хочу в этом месте установить майчи, которые будут мигать. И поэтому самый простой выход, как мне кажется, это сделать дисплей флекс крылья и все элементы внутри позиционировать по центру. А, вот так вот намного лучше. Далее переходим к хвосту. Я здесь написал классы для хвоста. Здесь ничего особенного, только я сделал его закругление для большей красоты, чтобы он был больше похож на хвост. И вот этот крестик, который у меня в HTML, мне кажется, напоминает кости. Пускай будет как пиратский флаг. Напишем классы для шасси. Немножко тоже ускорит этот процесс. Здесь уже ничего нового не будет. На этом базовая модель самолета завершена, и давайте далее я покажу, как сделать бэкграунд, чтобы он у нас менялся и был бы эффект, как будто бы летит самолет. А для бэкграунда я скачал картинку в интернете, которая лежала в свободном доступе. Можете использовать абсолютно любой графический редактор. Я использую очень старую программу, которая давно привык к фотофильтр студия. Как сделать зацикленное изображение? Нужно, чтобы оно казалось бесшовным. Для этого я придумал такой способ. Беру изображение. Также я создаю новый холст, который равен длине этого изображения вдвойне. Далее нам нужно делать так, чтобы мы нашли какую-то точку, центра этого изображения и ее отзеркалить разворачиваю в обратную сторону и у меня получается зацикленное изображение а здесь я уже подключил изображение которое создал стандартно image size cover background position это приходится для анимации повторов фона по оси X и на всякий случай защита от переполнения Airflow хайдена так оно выглядит я не стал заморачиваться с адаптивностью, потому что на это нет времени, и так очень сильно видео затягивается, поэтому оно будет фиксированного размера. Возможно, позже заморочусь с этим. Далее нам нужно прописать анимацию, которая будет у нас перемещать фон. Вот такую вот простую анимацию я сделал. Это имя анимации, это вре время анимации, это... Плавность анимации, то есть она будет без рывков равномерно, Это конечное состояние анимации, как она будет выглядеть, когда закончится, и продолжительность циклов, то есть бесконечно она будет идти. Пока еще ничего не, не происходит. Для того чтобы она запустилась, нам нужно создать keyframes scroll background. И вот посмотрите такая вот простейшая анимация нам создала эффект полета далее покажу как добавить элементы управления чтобы у нас шасси заезжали выезжали чтобы сэкономить ваше время я уже добавил несколько атрибутов вернее несколько тегов в html при помощи которых мы будем управлять все управление так сказать игрой делается при помощи чекбоксов. Вообще, это называется ненормальное программирование, так как, по сути, на HTML нельзя программировать, но если очень хочется, то можно. Большие игры требуют огромного количества чекбоксов, огромного количества логики, и это тяжело довольно сделать, но очень простой пример мы как раз сегодня и рассматриваем. При помощи лейбла у нас происходит нажатие, ничего не происходит это только html здесь так как раз и пригодится наш файл которому будем писать логику и еще довольно важно чтобы это все находилось на одном уровне вложенности если мы хотим анимировать допустим какое-то крыло то это должно быть в одном контейнере лежать и должно быть в разметке выше соответственно если это перенести вниз то это уже не будет работать в файле control css я уже задал базовые стили для элементов это просто декоративные изменения ничего более а вот давайте я покажу на примере фигуры высшего пилотажа бочка как сдавать условия для элементов и потом по аналогии все тоже то же самое делается обращаемся к нашему чекбоксу у него ID так и дальше в квадратных скобках мы указываем type если у данного элемента с идентификатором barrel type строго равен ну вернее не строго равен то все таки не JavaScript если type checkbox и он чекет, то есть нажатый, то мы делаем тильда, это селектор, который перебирает все селекторы ниже него. Мы ищем наш самолет, и у самолета мы ищем то, к чему нам надо обратиться, в данном случае это будет джет body. И теперь мы можем, например, проверить, работает ли это или нет. Отлично, видите, мы нажимаем, применяется класс. Убираем, соответственно, класс убирается. Все довольно просто. Но вот на таких чепбоксах и все на свете HTML-игры делаются. Возможности ограничены, но при наличии фантазии люди потрясающие вещи делают создадим трансформ нам нужно повернуть Я просто скопирую класс который уже есть здесь по умолчанию И еще очень важно добавить transition иначе мы просто не увидим поворота это скорость с которой происходит анимация Так, и здесь нам нужно поворачивать элемент по оси Z. А методом тыка я уже наковырял, насколько его нужно повернуть. А, смотрите, нажимаем. А немножко даже кривато. И это поправлено, судя поняли. И далее таким же макаром я расставляю для всех остальных элементов такие же назовем их условия. Вот я написал стили для шасси. Нажимаем, они спрятались. Снова нажимаем, появились. Переворот, петля, почищение нужный код. И здесь минуточку внимания, смотрите, я добавил такие вот элементы. Это не точки, как может показаться. Это Unicode символ. Я их ввел просто в Google. Забив в поиске точка по центру экрана. При помощи вот этих штучек я буду делать а, окна. А вот даже вот сейчас их видно, но я их просто увеличу и задам свои своем стиле. Почему точки? Потому что меньше кода, не нужно делать дополнительные девы или еще там что-то выдумывать. Мне этот вариант показался наиболее оптимальным. Я решил пропустить самую скучную часть с декоративным оформлением. Весь исходный код будет в комментариях под видео, там можете более подробно посмотреть. Я разместил при помощи псевдоэлементов все эти элементы, а окошки при помощи font-size заданы, так как это не дивы. Я еще создал один декоративный элемент и чекбокс Fire, он имитирует выстрел ракет. Еще я добавил обложку. Теперь, если я сейчас перезагружу страницу, то мы увидим, как у нас появился стартовый экран. Он, опять же, не адаптивный. Я сильно с этим не заморачивался. При нажатии на Start Game у нас новая игра. Это элемент аудио. Я скачал из интернета картинку поместил ее в корни проекта. мы ну, здесь не картинку, а звук, звуковой файл скачал его и прописал ему путь. Можно также задать ему автовоспроизведение и при запуске страницы... Очень громко. И при запуске страницы у нас играет музыка. Вот. Но это дурной тон, и некоторые браузеры могут заблокировать автовоспроизведение музыки. Поэтому финальный результат выглядит таким образом. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, также в описании под видео есть ссылка на группу ВКонтакте, там более удобная обратная связь. Пока!